Привет, друзья! Вы на канале Фартовый Коллекционер. В этом выпуске я распакую посылочку с НБУ. Здесь очень много разных монет. Посмотрим, как запаковал ее национальный банк. Как обычно, довольно долго она у нас идет. Больше, больше 14 дней. И давайте посмотрим, сразу видим, что здесь указаны ну, мой номер заказа и наименование, какие я брал себе монетки и подписан собственно кем она у нас запакована давайте уберем пока и посмотрим как они пакуют роллы монет то есть я заказал роллы монет 10 гривен как вы знаете у нас можно покупать их на сайте магазина НБУ по номиналу по 10 гривен единственный момент что вы платите за доставку платите за доставку сегодня кстати у нас был День, когда набор Украины можно было заказать 2021 года. Я заказал. Правда, только один можно было на один аккаунт заказать. Но я уже его жду. Обязательно покажу, как только он приедет. Но ну, давайте смотреть, что у нас сейчас запаковал национальный банк. И мы видим э, вот такая вот э, ну, уплотнитель. И вот они уложили, каким образом данные монетки. Также у нас будет монетка, посвященная украинским спасателям. Вот мы ее видим Здесь их целых даже две штуки. И роллы монет. Смотрите, собственно, роллы они перемотали скотчем, и часть монет у нас запакована вот таким вот образом, также перемотана скотчем. Конечно. Никто не думает в национальном банке, как это правильно открыть и так далее Они, Не знаю, зачем так плотно это все делать Ну, давайте сейчас рассмотрим, какие монетки, собственно, я взял Я взял украинским спасателям две монеты Цена у нее 57 гривен за одну монету, то есть две штучки у нас 114 гривен, сейчас рыночная цена порядка 80 или 75 гривен за одну монету дальше я распакую и покажу вам обзор конкретно эту монету день украинского добровольца я взял монет у нас ролл, также взял военно-морской флот вот солдат и прикордонные службы, собственно общий, общий чек у меня составил как видите 1000 74 гривны, в принципе, для того, чтобы по номиналу эти монетки отложить к себе в коллекцию нормально, может быть мы ими будем где-то платить или я их буду разыгрывать на своем канале. Давайте я сейчас распакую, что здесь у нас находится и покажу вам более конкретно, немножко уберу вот эту всю вещь и покажу вам более конкретно эту монету. Так, ну я распаковал, собственно, все роллы, которые я заказывал, и монетки пришли. Некоторые по отдельности, и то, что я заказывал в роллах, ну Точнее, не то чтобы в роллах, то что я заказывал 25 штук, они пришли вот такие запакованные. Единственный момент, что не все в идеальном формате. Ну, я думаю, я их буду каким-то образом тратить, так что мне не критично, не принципиально. А вот эти две монетки довольно интересные. Посмотрите, это посвящена монета украинским спасателям. Вот тут мы видим спасателя, собственно, с ребенком вертолет такой зеркальный довольно интересный если честно мне напоминает какой-то такой формат технологии этих десяток которые у нас выходили немножко вот я говорил в прошлом видео когда заказывал смотрите как оно собственно не от от от отображает чеканка вот какие-то такие рельефные моменты мне прям похожи. давайте посмотрим с другой стороны как эта монетка выглядит также видим на зеркальном фоне у нас год, герб Национального банка, малогосударственный герб, 5 гривен номинал, эмблема, собственно, этой службы и надпись Украины. Сверху вот такие вот по краям, смотрите, какие-то листочки. ну Довольно стильно, красиво выглядит, довольно монета большая, это пятерка, 5 гривен, двушки, конечно же, поменьше. вот И десятки вообще не сравнить по размеру, посмотрите. Вот, этой монетки не зеберовые. Если брать вот эти монеты, которые я заказал, это у нас все цинковые монетки. Они тиражом в 1 миллион штук каждого, каждой разновидности. Вот я, кстати, гляньте взял одну из моих любимых это крас солдат я делал подробный обзор на эту монету показывал завод собственно где производятся эти машины вот и у меня даже в этом ролике не просто так есть вот такая машинка гляньте это коллекционная она такая металлическая советского производства подъемники и она посвящена как раз этому автомобилю как видите крас довольно интересный такой получается коллекционный формат что можно Кому-то подарить, например, монету и вот такой вот крас в комплекте. Особенно те, кто, например, занимается тем, что ездят на данных машинах там, или как-то в производстве. Мне кажется, это довольно интересный подарок. Мы видим, тут у нас цена 5 рублей 30 копеек. Ну, конечно, сейчас такие подороже в зависимости от насколько у них состояние. Вот такую я брал. В районе 200 или 300 гривен, уже даже не помню. Ну, конечно, очень зависит от торгов, от состояния самой, самой монетки. Э, не монетки, самой машинки. Вот, ну, мы в любом случае будем, э, сейчас я вернусь к теме нашей любимой, это монеты. Э, монеты сейчас можно купить на сайте Национального банка по номиналу. Так что они пока ну не так сильно раскручены, не так э, у них цена выросла. Как, например, кстати, у первых. Роллов, которые вот первые монеты, которые а, выходили Сейчас вам покажу Киборги Вот они, да, они выходили самые первые немножко их сложнее достать Именно в роллах И по, по стоимости за монетку их уже продают Видите, гляньте, какой красивый здесь штемпельный блеск эти монетки, конечно, уже э, подороже. И вообще, когда выпускается какая-то серия монет, всегда та монетка, которая первая в серии, она э, стоит дороже, за ней все гоняются. И потом, когда человек начинает коллекционировать, вот, например, кому-то попадется такая на сдачу или где-то в магазине, или подарит кто-то, то он, возможно, захочет собрать полную коллекцию, полную подборку. Национальный банк предлагает в таком формате коллекционировать данную, вот, данный выпуск монет. Отдельно у них есть а, больше 160 гривен такой вот блокнот. А, или, и вот так можно размещать, гляньте, эти монетки. Довольно стильно и красиво выглядит. А, можно перевернуть с другой стороны. Я показывал, как его заказать. Есть у нас на, на канале у меня видео. И в принципе довольно дорого и красиво смотрится, так что если вы планируете прикупить себе и иметь коллекцию этих десяточек, в принципе нормальная покупка за такие небольшие деньги, потому что произвести что-то подобное в таком качестве будет стоить гораздо гораздо больше 200 гривен. Друзья, напишите ваши впечатления об этой монете. Как вам такая монетка, посвященная украинским спасателям. Пишите в комментариях, купили ли вы такую. Заказали ли вы на сайте Национального банка. Магазин от Национального банка. И как ваши впечатления по конкретно этой монетке. как вам И, кстати, какое качество у вас пришло. Нет ли на ней каких-то забоин, царапин или чего-то еще. Спасибо всем, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал Фартовый коллекционер. И всем пока, друзья!